аппарат рф терапии Ева Он имеет три основных направления в своей работе первое направление это лифтинг то есть это лифтинг влагающего, это лифтинг наружных половых органов больших половых губ малых половых губ полов. прекрасный эстетический результат естественно пациенткам с пролапсом генитальным с опущением третьей четвертой Аппаратные методики не подойдут. РФ-терапия прекрасно работает на начальных стадиях опущения стенок влагалища. РФ-терапия прекрасно работает, когда нужно повысить тонус влагалища. Прекрасно работает у женщин релаксации влагалища. Это, как правило, не рожавшие женщины, которые по каким-то причинам имеют достаточно широкое влагалище и это не устраивает. То есть вот эта вот программа лифтинга, она в основном как бы несет в себе такую эстетическую составляющую. То есть приходит женщина, ей не нравится, и мы можем это откорректировать. Здесь приятный бонус то, что процедура не требует абсолютно никакой реабилитации. То есть пациентка встает с кресла после процедуры, вытирает себя гель, и все. Никаких болей, никаких выделений. Сразу же можно жить половой жизнью, можно купаться в бассейне, можно посещать сауну, можно все, что угодно. Опять же, после проведения процедуры лифтинга, а также после проведения других процедур, практически до 95% наших пациенток, они отмечают повышение половой чувствительности во время половых контактов. И, в общем-то, все находят это весьма приятным, и всем это очень нравится. Следующая программа, на которой работает аппарат Ева, это программа День атрофии. Что это такое? Эта программа создана для, в основном, для женщин, находящихся в менопаузном периоде, в климактерическом периоде, которые предъявляют жалобы на сухость влагалища, на сужение влагалища, на отсутствие половой чувствительности, на постоянный дискомфорт в по влагалище, на очень дискомфортный половой акт, когда из-за болей во влагалище, дискомфорта, вот этой вот выраженной сухости, зачастую пациентки вообще отказываются от ведения половой жизни. Здесь мы получаем прекрасный эффект увлажнения слизистых, уходит любой дискомфорт, в общем-то опять же половая, половая чувствительность повышается, восстанавливается здоровая защитная микрофлора влагалища. И третье направление в работе на аппарате ЕВА – это лечение недержания мочи. Но здесь хочу подчеркнуть, что аппаратные методики эффективны при лечении начальных стадий недержания мочи и в основном лечения стрессовых форм недержания мочи. Стрессовое недержание мочи – это то недержание, которое сопровождается потерей любого количества. Там от нескольких капель до более значимых количеств при любом повышении внутрипulжного давления. Это может быть кашель, это может быть смех, чихание, это может быть физическая нагрузка, любая, причем не обязательно подъем тяжести. Это может быть просто вот сидела на стуле, быстро встала, прошла, моча потекла. И вот именно на начальных стадиях стрессового удержания аппарат Ева себя прекрасно зарекомендовал. Нам удается избавить пациентку полностью от симптомов недержания мочи. Аппарат ЕВА, лечение на нем оно курсовое. Процедуры проводятся с интервалом в 10-12 дней. На курс необходимо от 4 до 6 процедур, это вот полный лечебный курс. И потом мы рекомендуем прохождение 1 двух поддерживающих процедур раз в полгода, раз в год. И в принципе этого бывает достаточно. Некоторые пациентки они настолько влюблены в эту процедуру, что они приходят чаще. Они хотят как бы, всегда держать в тонусе свои половые органы и как бы, очень контролируют этот процесс.